как двигатель всего этого прогресса укомплектовал посольство из пятери представителей осетинских обществ из каждого исторического региона Дикари Южной, юго-восточной и центральной частей Осетии. В тебе, Россия, с добрым сердцем. Мой народ хочет найти в Тебе верного друга. Так ответ нам тем же. Ох, Хусал! Ох, Хушканан, Приезд послов в Россию правительствующий Сенат радушно приветствует. Мы прежде всего благодарим государню, за ее милостивое приглашение нас послал осетинский народ. Народ волны. Наши отцы передали нам, а им рассказали их деды, что осетины прежде были веры православных. Осетины ищут дружбу у русских. А Коль найдут. Будут ею дорожить. Хотят они быть рядом не только жилищем, но и сердцем с Россией. И еще желают Представление ее императорскому величеству своих послов. Сенат заверяет послов, что им будет оказана высочайшая милость в России. Вижу, граф, Осетия — бельмо в глазу султана. Послы прибыли по доброй воле, значит, тому и быть. Видит бог, дочь Петра, не враг султана. В добром соседстве желается жить империя российская. Но ни один хозяин не отступится от добра, Которая само в руки идет. Так вот, граф? Ее императорское величество, государыня Елизавета Петровна, даст послам сегодня аудиенцию. Правительствующий Сенат признает осетинские земли вольными и никому не принадлежащими. Послам Сенат объявляет, что те места, на которых осетины вновь поселиться желают, объявляются также вольными и поселиться им на них не запрещается. А ежели кто из новокрещённых осетин пожелает поселиться по реке Дереву в самой близости к казачьим страницам, то он они будут охранены российскими войсками. Надо нам жить в дружбе. Коллеги иностранных дел считают, что лучше осетинам поселиться поблизости от русской пограничной линии. Но о пока что переговоры преждевременны. Значит, переселиться мы можем с осторожностью. Хорошо, а присоединиться, видно, времени пришло. Я не пророк в безлюдную пустыню.